Клево всем, друзья, февраль в разгаре, температура воздуха минус один, градус идет, снег, и я в лесу выбрался на рыбалку, на одно, иду на одно секретное место, где можно попробовать на поплывок половить сейчас головля. Получится, не получится, не знаю, но я погнал. Лес живой. Та -там, то там кто-то поет, то Та там красота заснежены Все за растаяло, а это вот ночью свежий снежок выпал. Слышите? Глаз. <свист> Ищу караеда, ребят. А вдруг найду. Побито им все. Пока не нахожу. Когда-то он тут был. Все побито им, но пока ни одного не вижу. Пойдем дальше. Ну что, ребята, добрался я до места. Какой-то час ходьбы по лесу. Классная прогулка получилась. Еще обратно идти взмок, как курица мокрая. Хух. Первая часть пути была довольно легкая. Это старая дорога. Фух. Потом пошел бурелом конкретный и по нему уже продираться проходилось. Ну что, на месте. Сейчас буду смотреть Места тут очень жесткие Сейчас покажу, ребят Вот одно из таких мест Где буду пробовать ловить Фу. Проблема с водой Ребята были несколько дней назад здесь Неплохо половили, но вода была чистая Буквально прошло два дня И вот такая желтая Поэтому будет, не будет, не знаю Но буду пробовать Надеюсь, что-нибудь поймаю Погнали друзья. Ребят, с собой у меня две удочки. Начну сейчас пока с короткой, с четверочки. Одна четверка, одна шестерка. Вот такая вот модель. Тихий дон. Такая вот легенькая. Начну с нее. Дальше буду смотреть. такая вот малышка легенькая Срубил. Оп. Есть, ребят, нашел короеда. Сейчас надо несколько штучек найти себе, чтобы были для насадки. Вот такой зверок. Во. Одного нашел. раздавался топор дровосека да? еще один еще чуть, чуть ему голову отрубил нет у меня здесь ни стульчиков ни платформы нифига нет так ладно ребят глубина Говорят, не сильно большая, поэтому надо в себя вести тихо. Буду пробовать сейчас с первой удочки. Сначала найду глубину, а дальше смотреть. Сначала как обычно пувок топлю. Чтобы найти, в каком месте крючок будет касаться дна. Ребята говорили вообще тяги не было, а вот у меня тяга. Так, есть, нашел дно, снимаю груз и делаю меньшую глубину, 20 сантиметров, крючок маловатый. Посмотрим будет ли толк, да, с водой я попал, ребята были несколько раз подряд, вода была чистая, я приехал один раз и на тебе, Потом буквально два или три дня назад были последний раз. Забросил. Смотрим. чтем А вдруг кто-то клюнет? Тут вправо от меня метров 30-20 ручей. Слышно, как шумит. На дне также эти все ветки торчат, то есть это рыбалка между этих веток работа дятла вот так вот дятел ищет короедов выбирает как с крупнокалиберного пулемета по дереву прошлись по сухому видите Реально, как будто рядом граната разорвалась. Вот этот вот дятел поработал, очищая лес от вредителей. он какую выдолбал дыромаху. Сколько вот дырок здесь. дядя пулеметчик перешел на другое место ребят попробую тут пока час рыбалки полный ноль скорее всего так и будет но ну, а вдруг все может быть все может быть Мудрился уже оторвать один монтаж Несколько крючков там Ребята, были вообще тяги не было Вода стояла Прозрачная Зелененькая, красивая Сейчас тяга И мутняк Бедная пара, что они таких мест не знают, куда я их привез. <сёк> Блин, сразу зацеп. на дракона похож. Какой дракон из воды вылазит. Мохнатый, заснеженный, древний. Пасть древнего ящера. Дракона. Ребята, еще одно интересное место. спуск попробую вообще вода как глина у нас сразу буль вода как глина несет несет ребят не несло а у меня несет Да, ребята были еще три дня назад вода была чистая и совершенно не было течения ребят сегодня мутняк видимость воды менее 5 сантиметров и течение поэтому ноль полный хожу места меняю там сям вот. тут они ловили настоящем водоеме здесь получается в проводку если бы вода была почище, бы в проводку можно было конечно, было бы интересно. Но с, таким, с таким мутником, с таким, просто желтая глина вода. Ну что, ребята, как выяснилось, вода поднялась на полметра, поэтому полный пролет стало мутная. Хотя еще 2-3 дня назад была чистая, здесь совершенно не было течения, и уровень воды был меньше. Вот Два дня тепла, Прибавила водички, плюс дождь, вода помутнела. Ну, соответственно, рыба в таких реках, когда мутная, она просто становится, забивается, и поймать ее практически невозможно. Плюс добавилось течение, так что, ну ничего, зато я классно прогулялся. Надеюсь, сюда еще вернуться и поймать голавлика. До новых встреч, друзья. Пока!